Простые способы инвестировать в биткоин. Три стратегии для новичка. Чем сложнее и потенциально прибыльнее подходы к работе с криптовалютой, тем выше риски потерять деньги неопытному инвестору. Какие варианты больше подойдут начинающим пользователям и что можно попробовать уже сейчас? Пользователи, недавно начавшие работать с криптовалютой, как правило теряют на ней деньги. Поэтому может быть много причин. Поддаваясь эмоциям, новички могут поступать нерационально и совершать ошибки в погоне за быстрой прибылью. К значительным потерям также приводит неумение к контролировать риски. Избежать контрпродуктивной торговли можно с помощью простых стратегий, которые посильны даже новичку. Редакция РБК Крипто предложила экспертам, работающим в криптоиндустрии не первый год, поделиться своим опытом. Купить и забыть. Возможно, самая простая стратегия с криптовалютой купить ее и оставить в качестве инвестиции на долгий срок. Такой вариант предложил руководитель дата-центра CX 9 Сергей Трошин. Он отметил, что в данном случае в актив вкладываются деньги, которые не понадобятся на жизнь в ближайшее время. Иначе, в случае падения стоимости монеты, придется продавать ее в убыток. Стратегия предполагает долгосрочные вложения в голубые фишки криптовалютного рынка. Например, биткоин в ожидании роста цены в последующие годы. Сюда инвестируются длинные деньги, которые инвестор не забирает в случае, если хочет поехать отдыхать или купить каско на свой автомобиль. Горизонт таких инвестиций от 5 лет, объяснил Трошин. Даже при покупке биткоина на долгий срок важно выбрать правильный момент. Например, инвесторы, которые пришли на крипторынок в конце 2017 года и приобрели монеты по максимальной цене, до конца 2020 года не получали возможность продать их хотя бы без убытка. Найти подходящий момент может помочь следующая стратегия усреднение найти идеальный момент для покупки биткоина буквально невозможно по какой бы цене трейдер не приобрел актив с высокой вероятностью она снизится прежде чем перейдет в фазу долгосрочного роста поэтому некоторые инвесторы используют стратегию усреднения работает эта стратегия так Пользователь разбивает свой капитал на несколько частей и покупает на них биткоин в течение времени. Таким образом, если цена актива опустится, можно использовать это как возможность и приобрести еще монеты. В этом случае средняя цена покупки биткоина снизится. Каждый пользователь может сам определить, на сколько частей он разделит капитал. Чем их больше, тем более усредненной получится цена. Самый оптимальный вариант – инвестировать в биткоин каждый день по 10 долларов. Такую стратегию предложил Александр Хвойницкий, директор по маркетингу криптовалютной пир пир площадки Chatex. Самая простая стратегия для новичков – это каждый день покупать биткоин на 10 долларов. Не тратить время на другие активы, не тратить средства на валюты, о которых известно меньше, и которые не так давно на рынке, как биткоин. Просто в ежедневном режиме покупать самую известную цифровую валюту. В долгосрочной стратегии такой подход себя всегда оправдывает, рекомендует Хвойницкий. Трошен также рекомендовал покупать биткоин ежедневно и на небольшие суммы он отметил что начать с этой стратегии можно уже сейчас В пользу подражания криптовалюты говорит позитивный новостной фон халвинг и политика центробанков которые печатают деньги тем самым обесценивая их однако важно всегда иметь капитал на случай если цена биткоина упадет в два раза и более диверсификация инвестировать можно не только в bitcoin наоборот разделив капитал между биткоином и другими криптовалютами можно извлечь более в высокую прибыль. Впрочем, риски в таком случае тоже возрастают. Это связано с волатильностью. У альткоинов этот показатель значительно выше, чем у главной цифровой монеты. Трошен добавил, что благодаря диверсификации можно ребалансировать инвестиционный портфель. Например, если одна из включенных в него криптовалют резко подорожала, можно временно зафиксировать по ней прибыль и перевести капитал в другие монеты. Эта стратегия включает возможность ребалансировки портфеля. Трейдер добавляет в портфель широкий набор криптоактивов, с возможностью в любой момент что-то продать в зависимости от динамики курса. Расчет тот же. Со временем рынок растет, но при этом сохранит у инвестора ощущение контроля над ситуацией, объяснил Трошин. Хваницкий предложил помимо биткоина инвестировать в криптовалюты с новыми блокчейнами. Они отличаются от старых альткоинов более новыми технологиями и имеют большой потенциал доходности.